друзья привет всем вчера я прошел 100 километров за один день ежегодная гонка которая проходит в середине февраля всегда а в этом году она была под угрозой срыва почти до самого конца из-за беснежья. но по северным дорогам снега нападало все-таки достаточно много и в последнюю неделю он шел не переставая поэтому вчера все состоялось я, немножко испугавшись того, что трасса будет гораздо хуже, чем в обычные годы, стартовал очень-очень рано. Первым, самым-самым первым стартовал в 5 часов 33 минуты от станции Березки-Дачная. Дальше трасса там идет в течение около 35 километров до обеда. На обеде там целая костровая команда, которой я отдельно хочу сказать огромное спасибо до обеда. Я дошел за 4 часа 5 минут. Там поел... Дальше у нас петля, такая петля, мы ее огибаем, около 30 километров петля, на ней даже пришлось кое-где тропить, даже заблудиться удалось, ну, потому что я еще был первый, меня еще никто не догонял, следующая стартовая через полтора часа. А у нас так устроено, что нужно просто э, доложить мне э, начало, ну, момент старта, и время отсчитывается именно от него, а дальше каждый выбирает для себя этот момент старта, может на любой электричке ехать, которая ему нравится. Вот, ну, потом, значит, все хорошо, чудесным образом все сложилось прекрасно. Я очень подробно описал эту сотню в рассказе, который вот в приложении к этому видео подробнейший, очень веселый, озорной рассказ, но без мата. Ну, там всякие хулиганства есть, тем не менее. Вот, потом, значит, я обратно возвращаюсь, как обычно у нас все это принято на костер, там меня снова кормят, кормят, кормят, и дую на финиш. До финиша 28 километров. Зачетные у нас там 90 с лишним, а оставшаяся часть уже без зачета идет. Вот. Ну и вот, собственно, эти 90 с лишним зачетных километров. Я и прошел за 11 часов 58 минут. Очень спешил, хотел в 12 влезть. Хотя я совершенно не знал, сколько сейчас времени. Но там это уже как бы плюс-минус на эх игра. В общем, все круто пока, вроде форма позволяет, ну и погода позволяет. Мне на сотню я не могу выходить только когда холодно, потому что я напрочь замерзаю, жира нет, вот и замерзаю. А вчера нормально, все равно к вечеру замерз, конечно, но в принципе терпимо. Так что вот, э, готов к новым свершениям, готов к коллабу с Павликовым Андреем, математиком МГУ. Э, коллаб будет послезавтра, и потом в какой-то момент у него выйдет он. А еще хочу сказать, что в субботу мы записали вместе с Владимиром Романовичем Легоидой большой и очень такой интересный, провокативный разговор для телевизора, для телеканала Спас. И если, ну, если Владимир Романович не побоится, то эта передача выйдет в середине марта. Там такое сказано в конце, что, я не знаю, вообще, да, очень круто мы все обсудили. Вот так вот. Ну и, значит, на пост науки всякие мои видео выходят, там вот, Гипотеза по МКР уже больше 700 тысяч просмотров, они наконец ставили ссылку на канал, помогают нам. Всем спасибо, всем за коллабы, значит, будем дальше работать, коллабить, записывать пан-математику, будем, когда-нибудь начнем ее выкладывать. Терпение, когда-нибудь начнем ее выкладывать! До встречи в интернете!